Друзья, добрый день. И сегодня у нас на обзоре JUN Crane. Несколько лет назад в нашу жизнь вошли трехосевые электронные стабилизаторы. Первоначально они были очень дорогие, но все больше и больше начинают появляться более бюджетные и оптимальные по цене качества предложения, благодаря нашим друзьям китайцам. Из адекватного ценового сегмента одним из самых лучших считается G-Yun Crane. Выполнен он потрясающе, алюминий, хорошие магнитные моторы, а его грузоподъемность целых 1800 грамм. А это значит, что можно подвесить не только без зеркалки, а также полнокадровые зеркалки с небольшой оптикой. Трёхосилые стабилизаторы все больше и больше вытесняют классические механические стабилизаторы, благодаря тому, что они выполняют свою работу гораздо мягче, а учиться ими пользоваться практически не надо. Достаточно его включить, пару часов попробовать и вы уже практически управляетесь с ним на максимальном уровне. А с механическим вам пришлось бы несколько месяцев тренироваться для того, чтобы добиться такой же картинки, как вы добьетесь с этим стабилизатором, тренировавшись с ним всего несколько часов. Итак, давайте ближе к спецификациям. Самое главное, выдерживает он до 1800 грамм а это очень очень серьезный вес можно повесить полнокадровую зеркалку с небольшой оптикой а уж про без зеркалки я вообще молчу туда можно поставить практически все что угодно практически с любой оптикой этот стабилизатор трехосевой а значит он компенсирует движение по вращениям в трех осях единственная ось которую он не стабилизирует это вот такое вот вертикальное движение которое образуется при ходьбе вращение по всем трем осям составляет 360 градусов а это значит что мы можем проворачивать его в любых направлениях несколько раз. Работает такой стабилизатор на одном заряде двух аккумуляторов целых 12 часов, чего вам с головой хватит на любую съемку. Для того, чтобы начать работать с этим стабилизатором, первоначально надо будет сбалансировать камеру в выключенном режиме. Для этого есть регуляторы на каждом из трех моторов, а также расположение камеры. Ваша задача максимально сбалансировать э, камеру на стабилизаторе до того, как ее включить, чтобы нагрузка на моторы была минимальной. Это позволит продлить работу как аккумуляторов, так и в целом моторов в долгосрочном периоде. Для этого надо, чтобы в выключенном режиме ваша камера легко вращалась по всем трем осям без какого-либо сопротивления. То есть вы можете буквально одним пальцем ее вот так вот двигать. Тратится на это примерно 5-10 минут, зависит это от того, делаете вы это в первый раз или уже нет. По управлению у нас есть кнопка включения-выключения, осевой джойстик для поправок и регулировки, кнопка переключения режимов, а также специальный джойстик зумирования, который вы можете пользоваться с некоторыми видеокамерами Sony и с беззеркалками Sony с определенным спектром объективов которые поддерживают электронное зумирование. Также кнопка включения может работать как кнопка старта и стопа видеосъемки. Работает эта кнопка при подключении шнура от стабилизатора к вашей камере. Работает это, как правило, с Panasonic и Sony. В руке стабилизатор сидит довольно уверенно, для этого на ручке есть специальные насечки. Также для большего удобства и стабилизации можно приобрести дополнительные ручки. Для наглядной демонстрации попробуем ее подергать по-разному, так это Если быстро, разного рода наклоны, провороты. Существует три режима работы со стабилизатором. Первые два переключаются одиночным нажатием на кнопку переключения режимов. Первый режим это полной фиксации, то есть вне зависимости от того, как вы будете управлять стабилизатором, он будет держать как горизонт, так и повороты ручки. Следующий режим фиксирования только горизонта. Одинарное нажатие, и уже камера начинает следить за нашими движениями влево и вправо. Но горизонт она также держит. И третий режим полного слежения, двойное переключение. И камера следит за нашими наклонами, а также поворотами влево и вправо. Тройное нажатие переворачивает вашу камеру на 180 градусов для режима селфи. Снизу имеется гнездо под винт 3/8, а также переходничок под четверть дюйма. А это значит, что мы можем использовать наш стабилизатор либо на штативах, либо на слайдерах. В режиме полного слежения при двойном нажатии джойстиком можно отрегулировать ровность горизонта. Вы можете всегда быстро отстроить стабилизатор по встроенному вашу камеру уровню, либо по пузырьковому уровню сверху. Также, когда стабилизатор находится на штативе, можно управлять им с помощью приложения. В приложении GIUN Crane у нас есть пульт дистанционного управления, и мы можем полностью управлять нашим стабилизатором, поворачивать его, наклонять, а также калибровать. Также в приложении есть регулировки скорости также в приложении вы можете настроить скорость вращения каждого мотора по отдельности а также управлять вашей камерой sony либо panasonic которая подключена по проводу к стабилизатору видеть что она снимает начинать и останавливать запись а также менять некоторые настройки вашей камеры не лишнее будет рассказать что эта версия джинcra является уже второй что изменилось во второй версии на ручке управления кнопка теперь включения вынесена отдельно. До этого она была совмещена вместе с джойстиком. Также была переработана площадка крепления. Теперь она стала удобней для настройки. Теперь стало гораздо удобнее балансировать Zhiyun Crane. Также изменением коснулись аккумуляторы. Теперь их стало 2, а не 4, но они стали больше и более емкие. Сравнение стабилизации Gyune и ручной камеры я собрал вот такую вот систему. К Gyun к ручке снизу прикреплена Magic Army камера, которая имитирует движение камеры в руках. На нее будет передаваться мелкая тряска рук и крупная тряска от ходьбы. А сверху камера стабилизируется Gyun мы пройдемся по нашей парковке и сравним две записи. Серию украин поставляется вот в таком прекрасном пластиковом кейсе. Итак, давайте посмотрим, что с ним там еще идет. Помимо самого стабилизатора и двух аккумуляторов в комплекте мы имеем, естественно, инструкцию на английском языке, USB зарядку со шнуром USB, который также используется для перепрошивки, зарядка на два аккумулятора, которые идут в комплекте, винт для крепления камеры к стабилизатору. Отдельно меня порадовало. Специальность приспособления для поддержки тяжелых объективов и ее крепления к самому стабилизатору. Этот крепеж у конкурентных стабилизаторов я не встречал. Он очень понравился владельцам беззеркалок Sony, которые используют кэноновские объективы с переходником. Это позволит усилить вашу конструкцию. Снимая тестовые видео и отсмотрев эти ролики, я был очень приятно удивлен, 3,8 стабилизатором Zhiyun Crane. За все время пользования им ни разу не было каких-то непредсказуемых движений, глюков, а также внезапных выключений. Учитывая все его параметры, такие как максимальная грузоподъемность 1800 грамм, работа до 12 часов от аккумуляторов, приятный дизайн, алюминиевый корпус, хорошие моторы, наличие приложения для вашего смартфона, а также простота использования делает его своей ценовой категорией практически безоговорочным лидером. С помощью такого трёх стабилизатора вы сможете сымитировать движения слайдеров, кранов, а также обычных традиционных механических стадикамов. Плавные движения добавят ваши ролики кинематографичности и дороговизны. Такие ролики будет очень приятно смотреть, а вам станет проще их снимать. Спасибо, что посмотрели наш обзор на G-UN Crane. Ждем вас у нас в магазинах, а также на сайте. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Счастливо!